Привет, друзья! С вами снова Optimus. И, э, если честно, опять стоит вопрос, во а что же поиграть в турниры и, и туннели. Ну, не хотим мы по этим по туннелям шахтам ездить. Вот, друзья, друзья, друзья, что же тут у нас такого интересного? Мои вызовы... Э, честно признаюсь, еще ни разу, ни разу за все время... Мы не принимали ни вызовы и не участвовали. А и более того, вот здесь вызов, я так и не понял. А, вот, мы едем на мотоциклах. Очень прикольно, интересно. Честно, у нас мотоцикла еще не было. Хотелось бы попробовать, как это, вот сейчас и узнаем. Юху, погнали на заднем колесе, сразу шляпу потеряли. Старт у нас не совсем удачный. А, да, здесь два гонщика, уже не четыре, мы без кепки, но ничего, на ветер теперь сильно не задерживает. Но, если честно, в управлении мотоцикл, ну вот, очень-очень сложного для нас пока. Нужно к нему, а, как бы так правильно сказать, приловчиться. Ну вот, оптимус аж на две секунды, даже больше. Мы пришли... Позже проиграли, но ничего, проигрыш это признак признак опыта приобретенного опыта отрицательного, к сожалению, но все-таки нашего. Так, давайте поездим, что же это у нас, как эта штучка называется? Я, если честно, не помню, кто помнит, подскажите нам. Ой, несемся, несемся. Как, блин, некрасиво мы. Разбились вообще неимоверно. А производители уверяли, что невозможно на нем упасть. Вот. Все вот цепь брехня. Обманывают нас. Вот, давайте попробуем. Наверное, вот на гонке. Я еще на гонке не ездил. Это э, самое последнее из обновлений автомобиль, который у нас появился. Ну как, появился в обновлениях, у нас еще пока его нету. Денежек мы на него не насобирали, потому что. Ну, играем по-честному, без всяких накруток, а, ну, деньги зарабатывать сложно. Вот, такая ярко-салатовая гонга у нас. У -у -у, формула 1 началась, просто идем на здравный здрав. кепку потеряли, да что такое, кепки летят. Да, видимо, видимо, нам в этих, как его правильно, вызовах, о, вызовах нам не до конца везет. Надеемся, что мы его догоним Что трассы хватит Давай, давай, оптимус Разгоняйся Голову только себе не снеси Но, к сожалению, мы не догнали Вторая позиция Стабильно вторая позиция Разрыв, кстати, уже не слишком большой Давайте, наверное, еще раз попробуем Может нам, ну, фортуна Повернется к нам лицом И мы выиграем Все-таки заезд, хотя бы один вызов Мы выиграем а, вот, а, Шлела, держись, держись, мы сейчас тебя делаем. Но судя по старту, дела у нас чуть еще даже хуже, чем в предыдущем заезде. Но все впереди, трасса более-менее короткая, и мы постараемся все-таки его догнать. Вот, э -э со всех сил, давай на педальку дави, так, чтобы выжать. Да что такое с этой кепкой? Все, она улетает у нас. А, это мы бросили в Лелу кепкой, чтобы он притормозил. Вот. Стой, Лела, стой. Но, видимо, не судьба, и разрыв у нас еще больше стал. То ли Лела лучше проехал, то ли мы хуже, я не знаю. В общем, ребята, подписывайтесь на наш канал, смотрите наши новые достижения, делитесь нашими видео. Пока-пока.